Всем добрый день! Сегодня у нас на обзоре мини микрофон Android EY 630A который необходим для смартфона как внешний микрофон то есть непосредственно возле смартфона Ну и поставляется вот в такой вот упаковке полиэтиленовый, внутри которого находится непосредственно сам микрофон. То есть такого вот он черного цвета, позолоченный штекер, четыре сектора специально для смартфонов потому что там гарнитуры идет обычно с наушниками и микрофоном чтобы он определялся так шапочка из поролона снимается металлический корпус так называемая ветрозащита но лучше ветрозащиту не из поролона а все таки из шерстяной ворсистой чтобы лучше предохраняло здесь сеточка металлическая так обратно он устанавливается ну и если у вас есть смартфон есть у меня мини-джек здесь так сюда вставляется но и осуществляет более комфортную и качественную запись по сравнению со, со стационарным микрофоном что я сейчас и продемонстрирую во время записи смотрим так давайте проверим микрофон так ну сначала мы проверим микрофон внутренний смартфона который используется вот мы сделали запись так и сейчас микрофон телефона находится от меня ну где-то на сантиметров 80 от головы так сейчас Раз, два, три. Проверка микрофона телефона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот мы приблизили его совсем близко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Проверка микрофона непосредственно телефона. Ну и давайте то же самое сделаем с проверкой непосредственно уже внешнего микрофона, который установим. Итак, включаем запись. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка внешнего микрофона Doer на смартфоне. То есть сейчас он тоже находится от меня где-то 8 сантиметров так ну и приближаем раз два три четыре, пять, шесть семь восемь девять десять проверка микрофона внешнего довер раз два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 проверка микрофона проверка микрофона Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, ну и вот такие вот получились результаты. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Удачных распаковок покупок. Ну и до следующих видео с распаковкой. До свидания.